в первом деле творчество, а потом уже коммерциализация. Я считаю, что это правильный путь, вот, поэтому м -м -м, сейчас у меня, наверное, есть большая потребность, ну, востребованность в моих принтах. То есть я те фотографии, которые утром снимаю, ну, они у меня потом продаются в виде больших принтов там, для разных э, офисов, для каких-то коллекций всего. Поэтому я могу быть, наверное, доволен, что мне удалось каким-то образом частично коммерциализировать это. Вот свое удовольствие. Ой, ну знаете, у меня таких мест, наверное, очень много. Пешеходный мост пускай будет первым, отсюда я как бы начал вот снимать всю красоту. Второе место м -м, в районе северного моста на Абалоне, парк Наталка. Ребята его причесали до безумно прекрасного парка. и там я встретил одно из наибольших количеств своих рассветов, пускай будет. А третье, наверное, я люблю м -м, Ленинскую кузню и Рыбальский полуостров. Потому что для меня это такой азис 60-70-х лет, включая тех жителей, которые там живут. Ну, ничего личного, никаких обид, просто вот оно, это такой вот сохранившийся островок для тех, кто там говорит, а как было в Советском Союзе, а как это все? Пожалуйста, приедьте туда, посмотрите. Знаете, ну, как бы с фотографиями своими я дружу в какой-то мере. Если я одну похвалю, все остальные меня видят. Вот. Но, наверное, из последних, которых я сделал, это вот когда были фантастические туманы, и я снял э, родину мать в тумане. Э, это когда я снял северный мост в тумане. Очень жалею, что не снял арку в тумане. Это я уже потом разглядел на другом видео, что она выглядела тоже потрясно. Вот. Но, в принципе, в принципе... Наверное, у меня вот за каждый месяц я так для себя делаю такой внутренний выбор. Наверное, одна-две фотографии насобирается. Поэтому, к сожалению, одной лучшей нету, вот, но десятка-два за год наберется. В следующем году жду красивых рассветов, конечно же. И главное для себя, чтобы я поменьше просыпал этих красивых рассветов. Во-первых, в бороде. У него, конечно, длиннее, он больше такой опытный дядька. Вот, у меня чуть поменьше. И второе, то, что мы любим делать подарки. Он любит делать, и я люблю делать. Но я в своих локальных масштабах, я не могу одарить всех. Вот, поэтому как-то так. Я считаю, что если по фотографии, конечно, вы будете смотреть, и по эстетической должности, то, ну, тут как бы, тут все просто, все понятно. Вот, если оценивать по глобальным добрым делам, вот, я все равно на сзади победившего кандидата буду вот так вот махать руками.